Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам о своей авторской колоде «До моей души». Меня часто спрашивают, какие колоды можно применять ну, практически при любом запросе клиента. И я всегда говорю, это универсальные колоды и одна из таких «До моей души». Немного расскажу о себе. Меня зовут Юлия Логинова. Я психолог, специалист по работе с метафорическими картами, преподаватель в студии «Эксперт» автор уже трех колод одна из них новаторская стереокарты. я уже более 10 лет помогаю людям найти предназначение улучшить свою жизнь найти свой путь наладить отношения и с помощью метафорических карт понять себя исследовать свою ситуацию и стать лучше и сегодня я вам предлагаю как раз посмотреть на работу метафорических карт и получить ответ от своего подсознания я лауреат международной премии золотая метафора в области метафорических карт где моя колода дом моей души занимала достойное место два года подряд вот так вот выглядят мои карты в чем уникальность этой колоды она состоит из двух частей это дома и интерьеры собственно дома да, почему вот дом как идея создания метафорических карт дом это один из самых близких родных и понятных архетипов каждому человеку о доме человек узнает практически с момента рождения до да, сознания собственной личности и архетип дома как архетип души личности помогает в решении жизненных вопросов стать успешнее понять своего себя в архетипе дома и личности систематизированы основные представления человеческой личности в наборе дома 60 картинок они отобраны из различных источников какие-то есть мои фотографии какие-то я лично рисовала на больших полотнах потом сканировала и переводила в электронный вид и часть интерьеры здесь тоже очень интересная история интерьеры как внутренняя часть дома убранство дома несколько комнат до да, каждый со своим назначением и здесь интерьеры играют роль такого самоисследования познания себя своих желаний кто я в этом мире для чего я в этом мире а как я в этом мире и очень хорошо Здесь прорабатываются именно внутренние блоки, установки, убеждения и что немаловажно страхи. С этой колодой можно работать с разными возрастными категориями: от там, детского возраста примерно 7, и уже без ограничений там, да, для людей старших поколений. Очень интересные картинки, глубокие, ассоциативные. И если вот я спрошу вас, а что у вас э, вызывают какие ассоциации слово "дом"? Напишите в комментариях под этим видео э, свои мысли, и мне будет очень интересно узнать все-таки, э, что же вы думаете, что вам приходит на ум при слове "дом". И теперь про назначение карт до моей души. Дело в том, что благодаря тому, что э, карты имеют две части мы можем работать как с внешним с внешним стороной стороной человека так и с внутренней его частью выбирая одно или из нескольких изображений человек ассоциирует себя с домом и какие-то качества с интерьерами и таким образом карты позволяют экологично добраться до подсознания и найти причину конфликтов различных трудных жизненных ситуаций и так далее и найти ресурс что очень важно в решении этих проблем и конечно расстроить то есть моделировать позитивную картину будущего и таким образом метафорические карты дают вопросы на те вопросы которые человек очень долго может искать сам что еще очень важно колода до моей души существует и в электронном виде и сейчас она очень активно используется моими коллегами есть в приложении ее можно закачать специальном где можно использовать и выкладывать на специальном поле и Электронные карты это удобно и современно, а также это еще и выгодно, потому что стоимость ее гораздо ниже, чем физическая да, печатная колода, и при этом она ничуть не уступает по эффективности самой ну, простой колоде в печатном виде картинки можно увеличивать уменьшать перемещать также в презентации до да, в каких различных приложениях когда вы работаете с клиентом электронные карты тоже можно выбирать и в закрытую и в открытую то есть все варианты работы также сохраняются с какими темами работает колода дома и души и в чем может помочь ну и прежде всего это решение различных жизненных вопросов колода универсальная и очень хорошо решает проблему выбора временные линии если мы строим до да? в коучинге очень хорошо работает в бизнес консультировании отношения найти гармонию причины проблем конфликтов в семье не только с партнером но и с детьми и родителями а также очень хорошо работает с неуверенностью со страхами с какими-то такими нюансами, знаете, вот как низкая самооценка, почему, что случилось, как, как меня видят другие, как я на самом деле, что я транслирую другим. И здесь, на самом деле, очень тонкая, но глубокая работа. Кто может использовать карты до моей души? Это не только специалисты, да, профессионалы, психологи, но и те, которые работают с людьми. Сейчас очень много профессий, которые не требуют специального профильного образования психологического. Это коучи, это ведущие трансформационных игр, педагоги, различные специалисты помогающих профессий. Это астрологи, нумерологи, тарологи тоже прекрасно берут в свою практику эту колоду. Плюс она прекрасно сочетается с другими картами, поэтому здесь огромный простор для фантазии также колода понравилась и активно применяется людьми которые интересуются психологией, саморазвитием и хотят научиться услышать голос своего подсознания и сегодня я предлагаю вам упражнение с метафорическими картами с авторской колодой до моей души что вам нужно будет сделать очень часто мы даже не предполагаем, какой посыл мы несем людям, как они о нас думают, как воспринимают. И для вас сейчас может быть большим открытием этот момент. Сейчас вы просто называете цифру от 1 до 3. И на запрос, каким же меня видят окружающие, я вам предлагаю посмотреть через призму домов. Открываю слайды. И вы просто... Сопоставляйте ту цифру, которую вы загадали, картинкам на слайде. Итак, первый, второй или третий дом. Что вы видите на картинке? Какой это дом? Какая местность вокруг него? И вот представьте, вы попали в эту местность, стоите перед этим домом, и пока еще не знаете, что это за дом. Что бы вы о нем подумали? А захотелось ли вам войти в этот дом или как-то приблизиться? как-то повзаимодействовать может быть там кто-то живет вы же не знаете еще об этом есть ли у вас желание подойти к этому дому войти внутрь какие ощущения от карты какие эмоции ассоциации обязательно пишите об этом в комментариях кстати подписывайтесь на канал студии эксперт чтобы не пропустить новые интересные мероприятия и полезную информацию а также ставьте лайк этому видео если информация была вам полезной и увидимся с вами в следующих видео пока пока